Прям так тогда будем начинать. Добрый день, любители хоккея. Всегда мечтал так обратиться ко всем. Ну что, сегодня в рамках празднования 215-летия со дня основания Казанского университета. Сегодня здесь в спортивном комплексе «Зеланд» состоится товарищеский матч по хоккею. На ледовой арене здесь встретятся команды «Казанские юлбарсы» Казанского федерального университета и «Гагарин». Комментирую сегодня этот матч для вас буду я Артем Князев и... и я Данил Хуснудинов Отлично, вот прямо сейчас так и потихонечку будем начинать Совсем скоро уже хоккеисты и команды выйдут на лед А пока а... мы можем видеть Стартовое... Там уже объявляют стартовые составы Ну да, составы. давайте, у нас есть э, Нариман Волков Это состав команды Гагарин, давайте тогда объявим это «Вратарь» Нариман Волков, 78-й номер. Вот как раз сейчас появляется команда на сцене. С первой пятерки сегодня заявленный Максим Дубков, 69-й, капитан команды, нападающий, защитник Алексей Красильников, 37-й номер, 55-й номер. Фанис Мухамедзянов, также защитник, нападающий Альберт Миних... Минахметов, 26-й и еще один нападающий, 11 номер, Рустам Фазлиев. У Юлбарсов тоже стартовый состав выглядит достаточно сильно. Это вратарь Путинцев Руслан выступает под 64-м номером. Пара защитников – это номер 76 Артемьев Дмитрий является ассистентом капитана. А сам капитан тоже защитник первой пары – это Салиев Дамир. Он играет под 14-м номером. Тройка нападения – это центральный нападающий Гаркин Леонид. И пара крайних – это Хафизов Марат, он под 77-м номером. И Бектимиров, Рафаэль, тоже 44 й номер, тоже, соответственно, нападающий. Да, но мы как видим, что команда в полном практически да, составе выходит на сцену. А, на всякий случай есть запасной вратарь, где-то у меня была информация. Да, это будет у нас э, Ранис Садреев это у Елбарсов, э, Вратарь на запасных. И у Гагарина пока не У вижу... Гагарина а... <laughs> есть нет, запасной вратарь. Они два под 78-м номером играют, ага. как мы можем видеть. Хорошо, так, ну, судьи, Пар А суди кто, хочу спросить? <с> они, они есть, а все хорошо, и зрители <с> видят, что два основных судей на поле, <с> прямо сейчас на ледовой арене. Ну, я так думаю, сейчас вступительное слово, и совсем скоро начнется, начнется эта ледовая битва с для сильной брасили. команды. наш праздник на этом прекрасном льду. Благодарю команду, полную команду Банка Акбарс, с которым мы слышать. давно уже и плодотворно сотрудничаем. И сегодня встречаемся как соперники на площадке здесь, в этом прекрасном ледовом дворце. Хотя все наши помосы всегда шли вместе, и мы реализовали огромное количество разного проектов вместе, будь то в области экономики, поддержки предпринимательства, поддержки различных социальных программ. Спорт помог нам, как университету, сформировать нашу общую культуру, корпоративную культуру университета, поскольку наравне с образованием, с исследовательскими проектами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 Дай Бог вам всем удачи и состязаться только в спорте и на этих прекрасных площадках. Умашлар ССГ, с праздником! Спасибо вам. Это было вступительное слово от ректора Казанского федерального университета Ильшата Равкатовича Гафурова. Просим всех встать. Звучит гим студенчества. No, no. Ну что ж, большое спасибо. И теперь мы просим вас, Ишат Равкатович, и вас, Денис Андреевич, пройти к центральному кругу, чтобы произвести символическое вбрасывание. Нужно быть очень аккуратным. Ну что ж, студенческий гимн прозвучал, и сейчас а, будет символическое В волнении нарастает, я скажу, Даниил, да? Что-то да, прям да, вот да. как-то, не знаю, что сейчас будет, но что-то будет великая игра какая-то. Мы сейчас готовимся к этому, потому что самое время потихонечку начинать. Капитаны команд производят символическое вбрасывание, которое производит ректор Казанского федерального университета. Ну все, состоялось, <сosan> <сosan> <сosan> да? Сейчас уже начнется игра. Сейчас будем, будем играть, будет хорошая, я надеюсь, игра. И мы верим в победу наших команд. Кто-то сегодня должен отсюда уйти победителем. Ну и пользуясь случаем, можно с 215 летием то Казанский федеральный университет поздравить. Пожелать успехов и процветания, конечно же, новых кадров. А я в свою очередь присоединяюсь к поздравлениям. Ну и давайте начнем. Судья. Судьи здесь. Да, и сбрасывание Первое выбрасывание выиграла команда Гагарина. Но Юлбарсы играют достаточно высокий прессинг. Прорывается 92-й номер команды Гагарина. Это Трошин Дмитрий. Вратарь парировал. Теперь. Так, ага, у нас пока сразу... Сразу же Гагарин полетел в атаку. Ну так и надо, так и надо, потому что с первых минут надо заявить, показать характер. Второе вбрасывание тоже за Гагариным. За воротами. О, как отборолся. Опасный, Опасный играет, так, момент. Потому что, да, ну-ка, ну ну-ка. Ну ну Опасный момент у Юлбарсов. Нет, нет, нет. нет так, Но, защитник. Ага. Как он там разобрался? Десятый номер команды Юлбарсов. Это был... Это Леонид Гаркин. Леонид Гаркин. Нападающий. Так, мы видим, что замена, да? Уже... Сразу лихо меняют Да, это пятерку. уже втор... вторая пятерка вышла. Так, у Гагарина 27-й вышел. Это Тимур Раимов. Не всех успел рассмотреть. <laughs> Сейчас посмотрим, кто еще пока. Так, сразу неожиданно поменялись... У Юлбарсов произошла полная смена пятерки. Сейчас.. Э, Ты что, всю, всю пятерку смели? Это руководитель команды, кстати, тренер э, Ливанов Алексей Николаевич сегодня. С нами. И теперь пара защитников Хабибулин Разиль. И зацепин Дмитрий. У Юлбарсов на поле. Но мы видим, да, Гагарин пока владеет шайбой. Больше. А вот я отговорил. Не надо так сразу было. Опасный соперник в любом случае. О! Вот Хар... Вратарь на месте. В контратаку убежит? Нет. Прорывается по центру. ай -яй -яй. бросок достаточно вышел. Вторая пятерка у Барсов еще пока не поменялась. А тем временем почти три минуты первого периода уже прошли. Вот и вратарь в игре. Ага. Так, ну сейчас уже Гагарин, да? Нет, сейчас шайба, шайба. Два в два. И снова Йоу прорывается по флангу. Ай, ай, ай. ай опасно! Шайба покинула пределы поля, будет в брасне в вороте. О, ну, в немножко ворот. понервничал Нариман Волков. Сейчас в э, воротаре команды «Гагарин». 78-й номер. Очередное сбрасывание. Так... Мне показалось, центральный нападающий команды Гагарин выиграл, но как-то выиграл на Юл Барсов прям. Он так было задумано просто, видимо. Пока 0-0. Ждем, кто же откроет счет. И пока очень так, я бы сказал, суровенько идем. А тем временем у Юл Барсов уже третье звено вышло. Как они быстро меняются? Они что так устают или что? Короткие Я... смены? А видимо... Мне кажется, это все просто Алексей Николаевич Ливанов. Это Установка такая... тренера. Задумка такая, да. Запутать соперника просто. Многоликость. Короткие смены, почему бы и нет. Ага. Хорошо прессингует команда Юлбарсов. Даже если как-то теряют шайбу, сразу же в отбор бегут. Волнуются, волнуются болельщики. Ой-ой-ой, пошли в клюшки в бой, пошли просто. Свисток. Клюшки трещат уже. А это, мне кажется, удаление. Так. Да, на, на две минуты удаляется... Игрок команды Гагарин, 29 нет? это Алексеев Андрей. Как мне показалось, удар клюшкой. Ну что ж, первое большинство, как им распорядится команда Юлбарсов, мы сейчас посмотрим. На синей линии один капитан. Всю зону защищает. Ну, капитан, ему положено так. Но пока как-то вот... Ну, как-то не удается... Нет, но именно... чувствуется напор, желание забить и прям вот этот прорыв. Но вот что-то прям не получается. Я вижу, что вот... Ну, ага. все, удалось расставиться. Наброс. Елбарсы пытаются пройти Комбинационный... на линию. Опа! Было близко, по-моему, с обратной стороны шортнуло сетку. И снова шайба у елбарсов. Опасно как. Так, пошла в атаку. Нет, не успевает, не успевает. Смотри, в меньшинстве атакуют. Ну, пар сюда, удаление было. Но сейчас посмотрим, что из этого получится. Пока, конечно, Гагарин немножечко пытается прессовать, но. Юлбарсы все-таки проводят контратаку. Смотри, сейчас и так. Хороший какой Передача? пас. Передача нет. Нет. Зафиксировал. Будет вбрасывание в районе ворот Волкова-Наримана. алексеев Анды. Шайба в игре. И так, начинаем. Удастся ли сейчас стать в позиционную атаку? Я не знаю, но что-то опасно, опасно, потому что у нас... Будет бросать? Нет, решает. доверного разыгрывают. И нет, снова, снова не удается. Вратарь действовал парсом. очень уверенно, скажем прямо. А это вы. А тем временем Шайба. большинство а, у Юлбарсов осталось. Теряет, теряет, теряет шайбу. Меньше половины минуты осталось. Но пока 0-0 по-прежнему, да. Ты думаешь, меньше половины, а не 7? Мне кажется, восьмая минута пошла. Нет, я меньше половины, говорю, большинства осталось. Да, да, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Как раз остановка игры сейчас выйдет оштрафованный ранее. Андрей Алексеев. Не удалось использовать первое численное преимущество в матче. Все, команда Гагарина в полном составе. Ну, посмотрим, удастся ли дожать и хотя бы открыть счет э, команде Илбарсов. Э, ну, по... прям опасных моментов не было. Или, ну, может Ну, знаешь, пока забыл? первый период, я думаю, разминаются игроки. Все-таки надо притереться друг к другу. Надо посмотреть, почувствовать. Так, нет, нет, нет. Показалось... Просто опасный момент был. Да. <laughs> Можно сказать, первый в матче. Пока у ворот э, Гагарин крутится... Точнее, это наш Елба, <laughs> у ворот Елбарса крутится... И вот обратно. Нет, нет, нет. Пока ничего не получается, надо заметить. Пока, как не старается ни та, ни другая команда, не удается открыть счет. Пытается прессинговать, но безуспешно. А тем временем уже почти экватор периода. 10 минут отыграно. Очередная контратака от Юлбарсов. Марат Хафизус сейчас только что передавал шайбу, но безуспешно. Идем дальше. Что ж у нас там? Ох! Какой хлесткий бросок получился, не видел на ну, Сегодня вот на реман Волков э -э, вратарь. Команда Гагарин чуть-чуть начинает нервничать. Но работа, как мне показалось, за первые 10 минут у него больше, чем у его визави путинцева Руслана. Да, я вижу, практически. Он даже скучает. Вот видите, спокойно стоит и особо не напрягается сегодня. Но это пока первый период наполнил. Все еще может поменяться. Ох, как разобрался хорошо. красиво. Будет один на один и... Нет, Нет, не удается, не удается забить. Как-то защитник хотел очистить зону, еще но еще удар. Аккуратнее, не нервничает. не Вратарь опять на Риман Волков на месте. Тимур Аимов, 27 й номер защитник команды Гагарин. Что будет сбрасывание? Очередное. Да, у ворот Гагарина сбрасывание и так упустили они шайбу из зоны. Но они в смысле юлбарсы. Отобрали Гагарин. Ой, -ой, Ой, так, так, так. Нападающий Гагарина не успеет за этой шайбой, защитник его опередил. Какая неточная передача. Прям на клюшку 26-му номеру. Это... Минахметов, Это... Альберт, если ты про Гагарина. Да, про Гагарина. Нападающий Минахметов, Альберт Минахметов, 26-й номер сборной команды Гагарин. Отборолся как? Будет бросать? Нет. Решил обыграть? Нет, нет, нет. нет. Но Волков на месте. Не удалось закрыть зону у 16 номера Юл Барсов. А у нас очередная остановка игры. Сбрасывание ворот Юл Барсов. Выиграли опять Гагарин. И снова-снова пытается команда... Ну что, ну что, нет, нет. Далеко упустил шайбу. Не успевал он за ней. Заставляет планировать, если честно. Посмотрите сейчас, что делает. Ах, нет, нет, нет. нет. Будет бросать. Какой мощный бросок получился. Мощный, да, но пока... Но вратарь-то на месте. Конечно, на месте. Это на Нариман Волков. Куда он денется? вратарь сборной <смех> команды гагарин много у него работы почему я говорю сборная, она же просто команда за неполные 14 минут по-моему бросков... <смех> броска 4 уже отразил я говорю пока руслан путинцев немножечко так отдыхает немножечко но мы подождем может быть копит силу потом так так так опасно Ох, как сейчас клюшками то мы вверх пошли опасно а? Первый гол! О -о -о! Есть! Юлбарсы забивает первый гол. Хорошая такая комбинационная атака. И за ворот выехал. И... Не смог Нариман Волков, конечно, поймать шайбу. Есть! Открыли счет. И, и по-моему, это был... Кто забил? Давайте узнаем. 15-й номер, как 15 мне показалось. Номер. Уж не ли Тимур Кадыров ли, нападающий... Сборная команда Юлбарсов забил. Сейчас узнаем. На 14-й минуте распечатали все-таки. 1-0. 1-0. Казанские Юлбарсы открыли счет. И, как по всей видимости, они не собираются останавливаться, сразу полетели забивать вторую. Но все-таки это когда-нибудь должно было случиться, потому что столько было атак и пробросов туда, прямо вот бросков, ворота... И в большинстве две минуты Болкова, отыграли. Конечно, да, надо, надо, надо. Еще один гол бы хотелось, конечно, посмотрим. Опа, Опа. сносит ворота. Аккуратненько. Тимур Кадыров, пятнадцатый номер нападающий казанских юлбарсов, открыл счет в этом матче. Номинально он, кстати, в третьей пятерке только. Но ты же видел, как Алексей Николаевич Леонов, Ливанов поменял всех. Он знал, знал просто, поэтому <laughs> это был такой... Заявлена была первая пятерка, а потом поменял на Кадырова, и все. Сразу первый гол, и счет открыт. Но мы продолжаем смотреть... Чуть меньше пяти минут остается до... Да почему 5, кстати? 23 минуты заявлено грязными. Чуть поэтому... больше семи минут осталось в первом периоде играть. И снова Гагарин пытается атаковать. Убегают они в контратаку, но там уже вернулись. Не удалось ему уйти в 2 в 2. Передача не получилась, да? Ага. Очередная смена у команд. Сменились пятерки на более свежие. Ну что, наверное, хотят показать новую игру, хотят отыграться. <laughs> Команда Гагарин, конечно же, мечтает сравнять хотя бы счет, но Барс, мне кажется... Юлбарс в очередь, хотят... Продолжат, продолжат прессинговать. Хотят забить гол. Поднятый вверх судья арбитра будет. Это, мне кажется, была игра опасная игра высокоподнятой клюшкой со стороны игрока Гагарина. Судьи сейчас пытаются разобраться, в чем же дело произошло. Нет, они пытаются понять, есть ли кровь на лице. Если есть кровь, то это будет 4 минуты. Или 5 плюс 20, смотря какой силы был удар. Напомню, в сегодняшнем матче время останавливаться не будет. Идет все грязными. 23 минуты заявлено. Первый период идет. И пока 1-0. Юл Барсе опережает Гагарин. В сбрасывание в ворот Гагарина. Три минуты... Альберт Минахметов, так. Фазлиев наказано наказан на 6 минут аж. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки, видимо, получил рассечение игрок Юл Барсов. Что показывает судья? Про... Произойдет сейчас сбрасывание в средней зоне. Выигрывают юлбарсы уверенно. Смогут ли сейчас Мусин, в зоне? да, только что боролся за шайбу. И вот снова, снова Мусин. Нет, активно прессингует. Точный пас на синюю линию и... А я есть, смотрите, смотрите, сейчас... Эдуард Мусин что-то не поделил с 25-м номером это Марат команды Мариев, Гагарин. Защитник и ну, вечное, вечное противостояние нападающего и защитника. Нападающий гол забить хочет, а защитник вратаря защитить в первую очередь. Ну, конечно, это очевидные вещи, но куда без них основы из основ. Так, ну что, опять сбрасывание у ворот команды Гагарин. Ой-ой-ой это сейчас 37-й номер. Ух, сильный Алексей бросок вышел. Выпихивают с пятака 10-го номера Юлбарсов. Гаркина Леонида. Активное нападение у Юлбарсов сегодня. Вообще играет очень, надо сказать, активно. И видно, что хотят, хотят... Еще один гол. Как минимум три, наверное, не, не ограничится сегодня одним. Но это пока мои такие спешные прогнозы. Будем смотреть, как пойдет игра дальше. В любом случае, пока лидируем. Точнее, Казанский и Юлбарсу лидируем. Я-то нигде не лидирую. Мы просто комментируем матч. Мы не комментаторы. Мы объективно. Так, ну что. Атака опять у ворот Гагарин. Болится Леонид Гаркин за шайбу, но... Опа! Свисток. Как выловил эту шайбу на реман Волков. Да, да, сегодня довольно тяжело играть. Видно, чувствуется, что Волков сегодня прям в игре. Оно и понятно уже. Одна шайба пропущена. Нужно компенсировать. Мне кажется, уже Путинцев Руслан немножко подмерзает. Ну, будем верить, будем верить. Шайбу. Убивают, конечно, свое меньшинство. была только что шайба, так. Перепасовки. А вот бежит ли? 73-й номер, Камиль Сафин, нападающий команда «Гагарин». Передача. Ай-яй-яй. Снова пытаются атаковать, но... Расположились в зоне Юлбарсы. Хороший кистевой бросок. Твой прям хлестки получился. Хороший, но мимо пока. Мимо. Нам бы поточнее немножечко. Ну, пока на высоте на ремонт Так, еще, еще замена, да? Посмотрите. У Барсов Короткими выходит. сменами а -а -а. играют, конечно. Ох ты! Еще один гол. Да еще один ты. гол. Прорвался, как по правому вот флангу. Вот это гол! Леонид Гаркин выходит на лед и как раз вот прям под этот гол и вышел. 2-0. Казанский елбарс впереди по-прежнему. Гаркин Леонид <свят> забил гол. Нападающий первого Подождите, звена. Я сказал, что он только что на вышел, а он уже гол забил. Вот молодец, да? А тем временем у нас доглядел, уже идет последняя так. минута первого периода. Опять удаление у команды Гагарин. За подножку. Да, совсем чуть-чуть остается. Полминуты играть. И я думаю, счет, наверное, не изменится. Уже 2-0. А нет, ошибка вышла. Все-таки игрок команды Юл Барсы. Удалился. Это нападающий второго звена, номинально второго звена, Гадельшин Богдан. Второе удаление уже за сегодняшний, за первый период у елбарсов. Нет, первое же удаление. В тот раз еще там был. Ну, может быть и второе, может быть и первое. В любом случае, жаркий матч сегодня. Все, отправляются команды на перерыв. 2-0. Казанские елбарсы лидируют... Ну что ж, будем надеяться, что во втором периоде отыграется Гагарин, попытается сравнять счет. Да, ведет команда 2-0. Первую шайбу забросил Кадыров Тимур и уже упрочил лидерство. Это Гаркин Леонид. Да, да. Начинают в меньшинстве. Команда Юл Барсов. Путинцев Руслан. Э, По-прежнему на воротах казанских казанского Юлбарса. Вот вышел четвертый игрок. В два защитников, два нападающих выступает команда Юлбарсов в этом меньшинстве. Ну, давайте посмотрим, что нам второй период принесет. Передача. А тем временем еще две с половиной минуты играть Гагарина -яй -яй, в большинстве. Ай-яй-яй, как счетов сыграли сейчас. Ну, жестко, жестко, да. Вижу прям бой в сбрасывании, да? Будет вбрасывание. в центральной зоне, видимо, Покинула шайба пределы площадки. Очередной вбрасывание за Юлбарсами. Но потеряли шайбу. Гагарина. Алексей Андре... Андрей Алексеев. Андрей Алексеев. Да, Андрей Алексеев. Нападающий Ну, пока вяленько, если честно, так вот откровенно сказать, пока вяленько, потому что... Уж бежит один на один и... Но! Но! Но! Вратарь а блестяще сыграл Нариман Волков в очередной раз. Ну, как в очередной? Два гола пропустил, теперь есть уже, есть уже смысл-то не пропускать больше. А тем временем команда Гагарин пытается встать в позиционную атаку. Борется, борется за шайбу, но. Наброс на ворота. И снова. И... Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Не смог зафиксировать с первого раза. Передача. Нет, нет, нет. Вот мои прогнозы-то сбылись. Не зря я говорил, что Руслан Путинцев-то немножечко поддыхал в втором периоде. Не Раб... получится, не получится по той же тактике-то. Команда Гагарин сейчас активно Положили в зоне. Удар! Щел... Щелчок мимо ворот. И 2 в 2. Убег... Убегут? Нет? Нет. За... Накрыли защитники. Накрыли защитники Валиулина Линара. Защитник убежал один на один практически. Интересно. Шайба у Гагарина. Будет? Отлично сыграл. А тем временем играют команды в равных составах. Вышел удаленный ранее Гадельшин Богдан. Ну и Камиль Сафиан, 73-й номер, это нападающий команды Гагарин. Тоже в игре и пытается, пытается, конечно, отыграться. Так, сейчас, ага. Синя, синяя линия набрасывает. Опа! Оп. Но нет, нет, это, нет. Это гол. Это гол, да что ты? А, де... Это гол. В дальнюю девятку -яй -яй -яй -яй. пустил а я шайбу говорил. 27 номер Тараимов Тимур, защитник команды Гагарин. И уже 2-1. Вот тебе и путинцев, Руслан. Вот так вот не получается отдыхать. И совсем другая игра. Сейчас будет второй период. Нужно Гагарин отыгрываться. Но насколько юлбарсы готовы ли позволить... Теперь игра нас ждет веселее. Это однозначно. Нет, Гаркин только что шабой. Автор второго забитого гола. Мне кажется, или Гагарин все-таки активнее стали во втором периоде, ну, а куда нежели деваться, в первом? Куда деваться, куда Уже один гол забит и хотят, конечно, сравнять счет, потому что... Я говорю, здесь выбора нет. Либо нужно отыгрываться, либо побеждать. Одно из двух. Одним нужно отыгрываться, другим опять увеличить отрыв в две шайбы. Ну, я напомню, шайбы. что матч, да, товарищеский, но в любом случае играем по жесткому. Накал, накал, вы знаете, так, опять будет сейчас производиться замена, да? На трибунах можно видеть даже болельщиков команды «Гагарин» в клубной «Джерси» личные болельщики даже присутствуют Анис на матче. Вижу защитник Гагарин вышел на лед, так перехватил передачу. Контратака команды Гагарин. Шестая минута пошла и пока 2-1. уже завершается даже ближе. Так, ну что ж. Шайба в зоне Юл Барсов падает. Игру Гагарин. Но вот тут... Активничают, активничают. Руслан кто сегодня совсем даже не мерзнет уже сейчас во втором периоде. Уже и приходится из зоны ворот даже выходить, как мы видим. Активнее, конечно, активнее начали. Ну знаешь, мне кажется, они немножко, Юлбарсы, расслабились сначала. Первый гол, второй гол. О, все, хорошо. И тут, на, получай первый. И сейчас уже вот уже надо, надо играть. Сейчас нельзя отступать. И на заслугах первого периода во втором уже не получится. Надо все-таки не расслабляться. будет бросать, не делать передачу за ворота, шайба за воротами. Нас... Нет, как закрыл зону защитник команды Гагарина, опять в углу площадки, перепасовка, прорывается. И будет ли бросок Будет. По-моему, попало в шлем. Да, что-то отскочило. отскочило Руслану. Да. О, какой момент! Только не говори, что гол. Нет, нет. нет. нет не Руслан на месте. Ну, Руслан молодец. В положил щиток, сделал и все. Да, в ловушке, как нельзя хорошо. В ловушке, все хорошо. Дмитрий Артемьев, 76-й номер. Нападающий. Команда Илбарса тоже здесь, на льду. И сбрасывание так. А у Илбарсов-то перемешали звенья. Мы здесь видим Леонида Гаркина. Гаркина видел, да. И Хабибулина разделили, защитника номинально второй пары защитников. Гаркин сегодня отличился. Одна шайба уже на его счету. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что пока непонятно. Видно, Гораздо выше, видно, да, что Гагарин пытается прессинговать, пытается забить хотя бы еще одну шайбу, но пока ничего не выходит. Молодцы, все-таки елбарсы. Собрались, собрались, и бежит. Не подпускают, да. Далеко, как вышел вратарь. Ой-ой-ой. Но, Но, прям... Волков, Волков. Но прям на крюк. И Хабибулину уразили выдал передачу. Удаление? Опять удаление у команды Гагарин. Уже третья по счету убежал в... вратарь Руслан. Так, Путинцев. Ну и, и сразу же возвращается в свои ворота. Не удалось реализовать 21, отложенное большинство. Да? К сожалению, не видно отсюда какой-то номер. 73-й. Нам подсказывает это Сафин Камиль. за задержку клюшкой удаляется на... Малый штраф получает. И у ворот. Волкова Наримана. Да, Гагарянович. Есть. Брасывание, конечно, за игроками в белой форме. Гагарин, Гагарин. Так, ну что будет дальше? Передача. Юлбарсы тем временем в полном составе играют. Ох, как, ох, как жестко сейчас. 85 номер. Рисовали. 85-го номера Егор Царев. Нападающий команда Гагарин. Ну, смотри, Гагарин даже в меньшинстве пытается забрать шайбу и сразу убежать в контратаку. Куда деваться? Куда? Надо, надо. Уже прошло полторы минуты большинство да, Только что был шайбой. И не удалось еще ни разу расположиться в зоне. Не прошла какая-передача. Практически в упор мог расстреливать. И будет ли удар? Нет, бросок не выдался. Бросок неточный. Вышел у нападающего команды Гагарин. Какому царев Егор был. И Дмитрий Трошин. 92-й номер. Опа. Очередное удаление. Багарин пытается. Будет ли бросок. Бросок есть. Борьба, борьба за шайбу. Использует отложенное большинство. Не отдают шайбу. Все. Шайба перехвачена игроками Гагарина. И Сток, 5 на 3 целую минуту будут играть команды. Двойное чистое преимущество. Это... 33. 33. Да, Это тоже. Дмитрий Спиридонов удален. Да. 5 на 3. Да и... и 2 1 Напомню счет. Не самый лучший расклад сейчас для команды Гагарин, но я думаю, что сложно он... им придется. Еще и у ворот. Через по синей линии перепасовываются защитники команды Юлбарсы. Покинула все-таки да. при... шайба пределы зоны команды Гагарин. Опять входить, опять располагаться. А тем временем уже через 30 секунд появится четвертый полевой игрок у игроков в белой формы. Амель Сафин, да, совсем скоро через полминутки должен выйти на лед, но пока играем удар. Нет точно. Вот на Риман Волков немножко спамер начал. И снова Елбарсы. И снова в атаку. Передача защитников. Удар. Нет, Опять нет. Волков щитками парирует этот бросок в синей линии. Снова. Гол. 3-1. Айл Барс, Ну, сегодня прям. Но ну, здесь, да, здесь Здесь, понятно, конечно, чистное преимущество, конечно, с... да, вот... на руку. И забросил. Выходит Камиль Сафин. 33-й номер. А, нет. Выходит Дмитрий Спиридонов. Поздравляют. Нет, еще пока Дмитрий Спиридонов не вышел, еще полтора минуты. Поздравляю, 33 номер. Да. да, защитник второй пары, Друзья. второго звена забил Разиль, Разиль Хабибуллин. Хабибуллин. Да. 33 номер команды Юлбарс, а вот 33 номер команды Гагарин. Дмитрий Спиридонов пока еще... Смена отдыхает. вратаря происходит О -о -о. в команде Гагарин ремонт Волков. Так, на неужели сейчас выйдет запасной вратарь команды Гагарин? Интересно, он тоже под 78 номером выступает. Ты уверен, что это другой вратарь может быть? То же самое просто. Вратарь достаточно колоритный. Мы можем видеть, что у него и ловушка, и блин зеленого цвета. Ага. Это не на Нариман Волков, да? Это уже не на Нариман Волков. Ну, сегодня, надо сказать... Досталось. волково он, неплохо. Три пропущенные шайбы за меньше, чем полтора периода. И тренерский штаб решает сменить. И, так. Вратаря. Атакует сегодня. Прямо сейчас атакует, атакует, но. Бросок. А мы, кстати, Нима. пропустили Нима. очень важный момент. А ворот это уже защищает не Путинцев Руслан, а Садриев Ранис. Вот так вот. Не обратили на это внимание? Засмотрелись, засмотрелись на игру Волкова, <свят> на зеленые щитки, как ты говоришь. Но продолжается. 3-1, да, уже чуть-чуть, чуть меньше, наверное, 7 минут остается. 15-я минута Больше, второго чем периода. Больше, чем да, полпериода уже отыграно. Если взять результат только второго периода, у нас ничья получается 1-1. А если взять уже и результат текущий, то 3-1 впереди команда Юл Барсов. Благодаря голам Хабибуллина Розиля, Кадырова Тимура и Гаркина Леонида. 44-й номер. Да, Замечательный. 40-й Константин Козырев. Команда Гагарин. Ну ничего, я так скажу. Неплохая, неплохая игра, неплохой матч. Пока так, уже прессует, прессует вратаря. Уже эмоции, эмоции у, и у, парсов, но... и у тех, и у тех. Одни хотят увесить свое преимущество, а другим главное не пропустить. Посмотрите, как Садреев настраивается. Вратарь команды Йолпарса. Засмотрелись, не успели мы, не заметили да. смену вратаря в команде Юлбарсов. Ну и по-прежнему такая ожесточенная игра сейчас в районе. Убежит? Нет, два в одного могут убегать. Контратака такая вот хорошая. Гагарина. Сильную передачу. Не успевал там нападающий команды Гагарина. Царев Егор. Передача. Ну, надо, знаешь, надо еще пробить, я считаю. Надо сделать хороший бросок и четвертый. Уж надо. Куда без этого? Давайте, ребята. Раз уж начали играть, так надо продолжать и громить, громить, чтобы прям хороший хоккей сегодня был здесь, в Зеланте. Или отыгрываться. Для кого? такая задача? Или давай. Гагарин, да, соберется. Итак, мы видим жесткий. Ох ты, ох ты. И... Будет удар. Нет, бросок. Хитро. Ой, Бросок. Все еще у Гагарина и... Гол! Гол! 3-2. Забивает 92 номер Это команды Гагарина. Это Дмитрий Трошин, да. Вот тебе раз. Не ну, успели, конечно, замешкались защитники команды Юлбарсов. Помогла настройка Садрееву. Ранису, но. 3-2. Ренису, да. Садрееву, прошу прощения. Но. Будем надеяться. Будем надеяться. Пока уже интересно. Становится интересно, знаете, второй период. Разрыв в один гол всегда интересный. Команда будут играть с максимальной отдачей. Любоваться этой игрой. Снова взбрасывание и. Передача. Ох, как силовым приемом! Альберт Минахметов борется, борется нападающий команда Гагарин за шайбу, но пока ничего, ничего конкретно не получается. И что, что мы видим? Как прорывается. Ну, придержали, как мне показалось клюшечку, придержали у шестнадцатого но номера. Судья молчит, судья ничего не видел, все в порядке. Так, прессует, прессует. Ой-ой-ой, какая борьба за шайбу сейчас. Борьба на каждом сантиметре площадки. Никто не хочет уступать. Хоть номинально-то играет. Оп, оп оп оп Показывает судья, что ну, можно играть. Нарушения Не было, не было нарушения. А вот сейчас было, мне кажется, нет? Судья не поднимает руку, значит, считает, что все было по правилам. Значит, игрокам остается только продолжать игру. И дальше... С Опа. разворота как бросал. И с неудобной. Какая толчья на пятаке. Команда Гагарин. Так, ну что, да, пока так. Хорош хоккейм показывает команда. 3-2, да, заставляет понервничать сегодня и команда Гагарин и... Йолбарсы не отстают сегодня. начали это красиво, а что-то сдают, сдают. Второй период, может быть, уже подустали немножечко, мы сейчас посмотрим. Или наоборот Гагарины активизировались. Что-то такое есть, но пока сейчас будет очередной сбрасывание у ворот. Юлбарсов и, и, честно говоря, я уже переживаю, что будет дальше, потому что исход сегодняшнего матча вообще неизвестен. Сначала мне казалось, что можно делать прогнозы, но увы, выходит из ворот Садриф Ренис. Да, 25 номер да. Почему у Гагарина на... Не заметили мы 25 номер был удален у Гагарина За это... толчок клюшкой Это Марат Нуреев, да Защитник, защитник команды да. Гагарин Просит передачу на синей линии 33 номер это Хабибулин Разиль. Один гол защитник забил. Видимо, хочет еще. Очередные замены, что ли, нас ждут, как я понимаю. Смена пятерки. Ну что ж, давайте Меняются звенья. Давайте Поможет ли это команде Гагарин отыграться? Бежу. Пока она в меньшинстве. Вижу капитана Салиева Дамира в зоне команды Гагарина в углу площадки придерживает шайбу диагональный какой-какая -ка передача бросок прям Прям с пятачка расстреливал 25-й номер. Это Вали... Валиуллин Линар. Одна минута остается до появления на льду э, Марата Ануриева. Ну а пока Гагарин в меньшинстве. Пока обороняется, Тут уж какое, пятое меньшинство у команды в белой форме. Активными да. Активные действиями заставляют фалить сегодня игроки. Юлбарсов. Вот капитан команды Салиев Дамир с шайбой. Ох, как выводил хорошо прям под чужую синюю давал передач. Прям в стиле Фетисова, можно сказать. Есть шайба у Юлбарсов. Сигнализирует. Нет. Садриев. Так так, так, так, так. О том, что выходит сейчас пятый полевой у Гагарина. Выходит, выходит Марат Нурие все в полном, полных составах Сагарина. команды, неспешно так входит в зону. Ну и 3-2. Практически все. Уже последняя минута пошла второго периода. Не практически уже, пошла, пошла все, последнее <свят> Второго <свят> периода. Матча, но не знаю. Ну, Посмотрим. интересный период. И уже уже гораздо интереснее, нежели это было в первом. Что будет дальше, я надо посмотреть. Будем что... считать, что первый период у них такой раскаточный получился. Опа, оп, нет, нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Стреляют как на. И контратака. Нет, на накрыли. Нет, не получилось. Но и время, время, время. Время, последней секунды уже. Бросок такой как Высоко опасный, получилось. Как. перед воротами толчья все все второй период окончен 3-2 казанский юлбар соригирует две шайбы забросили игроки Гагарина да неплохо отыгрываются еще пока это не конец еще надо будем заметить. надеяться что не все самое сладкое хорошее оставили на третий период конечно Первой пятеркой выходит команда да, Юл Барсов. Сбрасывание. 2 номер от команды Гагарина Это у нас. А вот, а вот команда Гагарин все-таки мешает. Миксует. Звенья. Ну а как? Надо-надо что-то делать. Потому что запутывается, запутывается найти... соперника. Пытаются оп, найти идеально Ой-ой-ой-ой-ой. Звони вратаря. Сейчас команда Гагарин. Немножечко поиграли, пошевелили. О, нервиш, это о удаление, это, конечно, видно Но удаление. Нету, у судьи рука нет, поднята. поднята все отлично. Очередное удаление в команде Гагарин. Мне показалось за подножку. Что покажет судья? Или атака игрока, не владеющего шайбой, была? Пусть Сейчас сбросу, нет удаления не будет, как я понял. Нет Пусть удаления. Будет? Все уже оштрафованный игрок занял свое место. Ну пока да. Но... А, видим, видим. 77-й номер. у uh, уходит. Это uh, Марат Хафизов, нападающий. Так, нападение. Вбрасывание в зоне команды Гагарина. Именно их игрок провинился. Альберт Минахмедов участвовал. 85-й номер. Но пока снова-снова атакуем. И... А удален Егор Царев, 85-й номер. Нападающий команды Гагарин. Неспешно так раскатывают шайбу игроки в синих Джерси. Да, верно, хотят разыграть. Нету щелчков с синей линии. Нету каких-то индивидуальных проходов. Пытаются все благодаря пасу доверного я вижу дмитрий леонтьев на льду защитника команды гагарин Пятый номер свисток Ой. арбитра Наруш... нарушение численного состава еще у гагарина удаление это у команды гагарина это первый номер а кто у нас под первым номером Но ну, это командный штраф. Отбывает номер 73. 73 Сафин да. Камиль отбывает. Да, к командный штраф, нарушение численного состава. Не доглядели, вышли. Или просто забыли про свое удаление. А ситуация повторяется, Опять, Опять 5 в на 3. Да. Двойное большинство для команды Юлбарсов. Принесет ли это Юлбарсам еще один гол или нет? Давайте посмотрим. Это мы узнаем И... в течение ближайших двух минут. Сможет быть ли что-то выжить из этого большинства или нет? Ай-яй-яй опасно сыграли сейчас щиток. корпус, все в корпус. 15 номер. У Юлбарсов 15 номер. 15 номер Юлбарсов? Это Тимур Кадеров нападающий. Это автор второй шайбы Сегодня. Между матче. прочим, на минуточку. Разыгрывают как. Будет ли удар? Уда... Нет, нет, нет, на нет, нет, нет, нет. На месте, вратарь, на месте. Какой-то нетипичный проход для большинства 5 на 3. Один на один выскочил игрок команды. И Но надо, Барса. надо тогда пользоваться преимуществом. Надо прессовать. Будет ли бросок? На дянет, по... Ищет дянет, под... подставление. И... Бросок? Нет, и мимо нет, подставил. Нет. нет, нет. сразу накрыли 37 номер команды Гагарин это Красильников Алексей защитник первой пятерки номинальной первой пятерки Третьему периоду номинальность не несет уже никакой нагрузки все звенья перемиксовались утрошено нет пока ничего из этого не выходит но Так, снова замена. Да Хорошее движение показывают команды. Сигнализирует вратарь команды Юлбарсов о ну что, Егор скором выходе. Сейчас выходит. Уже, выш, уже практически вышел Егор Царев. Ранее наказанный. А -а -а. И у нас пока... А тем временем меньше минуты осталось. До появление команды в полном составе Гагарин. А пока взбрасывание у ворот Гагарином. Передача. Но бросок, давай! Нет, нет, нет. Не получается, не получается. Пока хорошую нейтрализацию Численного неравенства показывает команда Тимураимов в не белой даёт, форме. Не защитник команда Гагарин не дает дойти шайбу до ворот. Тем временем очередной вбрасну за командой Юл Барсов. Щелчок синий неточный. Перевод на левый фланг. Шайба покинула пределы, а тем временем команда Гагарин у нас в уже составе, в полном составе. Да. Да. Наконец-то появляется налет 70. Ничего особо не дают сделать Гагарин. Сайфен появляется в большинстве юлбарсом. Хорошо, поставлена у них игра в неравных составах. А вот сейчас я вам скажу, в третьем периоде уже что-то подустали, уже не так ярко пока не такие яркие атаки и не так активно пока играют. Видимо, Но все еще впереди, мне кажется, вот. Выходит бросок. Но не Ух. точный. С шайбой. Но. Тимур Раимов. Но борется, борется, но не получается. А вот сейчас уже у Елбарсов пытается провести атаку, но. Но на месте вратарь. Садри Фринис. Забирает в ловушку шайбу, да? Опять да. замена. Опять замена. Ну что ж такое-то? Не успеешь привыкнуть к игрокам. А они уже они... заменяются. Ну и ладно. Это, в этом тоже есть смысл. И... Короткими сменами играют. Не дают, не дают уставать. А тем временем у, у барсов то Удаление. 69 номер наказан это у нас защитник 2 звена дмитрий, Зац... зацепен, да. зацепен дмитрий И снова пытается прорываются э как прям по центру тимур, но защитник но пока ничего, ничего не получается из этого Шайбой Спиридонов Дмитрий за воротами будет ли набрасывать? И сам будет бить. Ух. Выбрасывает уверенно шайбу обороняющийся игрок команды Юл Барсов. Проброса нет. Пятерка. Гагарина. Это у нас дама не установили. Нет, почему этот Бросок! Конечно, и на месте Садриев добивание не дают добить! Но! На месте! Но! Плечом останавливает а, шайбу. Я, я, я, а летел то ведь хорошо. Прям прицельно в девятку бросал нападающий команды Гагарин. А тем временем уже 8 минут третьего периода сыграно. Андрей Алексеев встает на сбрасывание от Гагарина. Команда и... И нет, все равно... Зах... но ну, сохраняет шайбу в зоне. Расположились. Встали в позиционную атаку. На синюю, на 55-го номера. Это Фанис Мухаммедзианов, 55-й защитник. Он один. Он, Он подчищает... такой один. <смех> не дает выйти шайбе за пределы зоны, чтобы офсайда не было. И приближаемся И к воротам. Контратака. Это... Нет, нейтрализованная это контратака. Не смогли ничего выжить. Игроки в синих свитерах. Ленар Баллиуна, защитник 25 номер. Елпарсов Пытался бороться И за шагу, но... точно во вратаря попадает но, игрок знаешь, команды хорошо, неплохо, да, неплохо, Гагарин. Тем не менее, полминутки остается до возвращения пятого полевого игрока у юлбарсов это Дмитрий Зацепин сейчас защитник выйдет на лед, а играть осталось 14 минут, да, третий период 3-2 пока казанские юлбарсы лидируют, но это пока я вам скажу ничего не значит, мы сегодня уже в этом убедились, потому что потому что юлбарсы вели в две шайбы чего-то как-то подрасслабляется, неточная передача, неточная Просто выбрасывает шайбу а из своей зоны. Команда Юлбарсов играет в полном составе. Не удалось ничего сделать. Команде Гагарин в этом розыгрыше большинства. И снова и снова шайба обыграет. Один в один. На, на скорости половину, да. уходит. No, no, no. Но ну, что будет делать? Нет, за ворота уезжает. Отдает передачу на синюю но линию. Но Это 14-й номер Салиев Дамир. 77 й номер. Уел был... Барсов, но. Но продолжаем. Контратака? Да, не знаю. Пока вот с шайбой Гагарин. И передачу через судью практически. <laughs> перебросили. Но ничего. Не дает уйти на проброс. Или судья показал, что можно играть. И вратарь команды не стал рисковать. Ух, как далеко выбросил у шайбу вратарь команды Казанского федерального университета. Богдан Гадельшин, нападающий на й номер сегодня, тоже здесь на льду. Сейчас будем, будем играть. Я надеюсь, что хотя бы еще, хотя бы гол-то нужен. Давайте посмотрим, чей будет гол. И, шайбой. И Но! Но! Опасно! 3 но. в 3! Забирает шайбу. 25-й номер. Это Нуриев Марат. Защитник команды Гагарин. Ну, Гагарин надо что-то придумывать уже. Все-таки они бирает. с шайбой. Точного вратаря. Вот нет, не дают, не дают. Не дают, дают вы выталкивают. Не выталкивают 21-го номера. Это Мусин Эдуард. Нападающий команда Илпарсы. Очередная замена. Очер... И очередное вбрасывание. Так. Выигрывает вбрасывание 22-й номер команды Гагарин. Это, Это Андрей, Андрей Алексеев. Алексеев. Да, Алексеев. Ну, знаешь, по сравнению с первым периодом, все равно чувствуется, чувствуется. Да, интересно. Да, и уже такой, э, если там еще пока примерялись, что-то туда-сюда переброс шайбой, сейчас уже да. прям... Сейчас уже нацелена на ворота игра команды. Не делать ошибок, да, потому что и времени осталось мало, и тут уже очевидно. Либо я... сейчас я... Юлбарсы выигрывают, выигрывает, либо будет, ну, я не знаю, будет ли овертайм, если сравняет Гагарин. Посмотрим. Уже здесь классическая игра плей-офф. Игра до одного гола у нас идет. Если забьет Юл барс то будет очень-очень сложно отыграться команде Гагарина меньше, чем за 10 минут. А если уже забьет Гагарин, то так, нас а ждет. Кадыров, Кадыров. Нет. Теряет шайбу Кадыров. Ай-яй-яй. Ай Ай Хорошо. Хорошо. Удаление. Удаление в атаке. Не совсем, конечно, нужная вещь. Удаление в атаке. Как мне показалось, опять подножка. И снова замена. Меняем, меняем игроков. Рошин Дмитрий наказан. Пока непонятно, но 92-й. Да, Дмитрий трошин наказан. Дмитрий Трофин, Фул в атаке. Козыров пытается. Опять разыгр... шайбу, активно ничего, разыгрывают да. студенты шайбу в чужой зоне выпустили. Теперь все начинать заново. Входить, расстанавливаться. Прорывается в угол, посылает шайбу. Первый на ней, конечно же, игрок Кандуил Барсов это, это Гаркин Леонид. Хафизов. Марат Хафизов, попадающий в 77 номер, сделал передачу. Ну, не совсем точно, но... Не успевал там Гаркин Леонид, конечно. Да, ничего, ничего. Мы будем, будем стараться. Так, и снова Хафизов нет, нет, нет. Так, пошло нападение. Ну-ка. На скорости, как входит в зону. Ой-ой-ой, опасно сейчас. Но ничего. Удастся ли? Шайбой. Нет, нет, нет. Контратайка. Потерат. Ну, ну неплохо, неплохо. Неплохо. Скорится Марат у Несмотря Хабидзе, что, что уже близится? Конец у нас третьего периода. Все равно скорости показывают команды хорошие. Хоккей показывают качественно. Удар! Э, выше ворот! Выше, выше. выше выше все выше и выше но это не в нашем случае это в нашем лозун. случае надо да. быть точнее но ну, надо хотя бы уже вот прям точно еще четвертое и все тогда можно немножко расслабиться ну или третью и напрягать или уже, всем. уже да, или уже гагарин должен что-то изменить уже да, придется понапрягаться всем немножко старается прессовать э, леонида гаркина нападающего у барсов но ну, и правильно можно попрессовать за один гол -то, который пропустили на синей линии ворота как опасно играть клюшки вверх прям посмотри опа опа нет нет конфликта не будет все нормально это марат мари успевает все-таки соли дамир капитан команды юл барсов за этой шайбой как-то так подловили на сменке команду все в атаку что ли убежали и что мы бросок с разворота и ух какой удар прям шайба Пол полминутки остается до возвращения дмитрия удаленного трошина, дмитрия трошина нападающего команда гагарина и мы надеемся что с появлением трошина начнется и на игра хотя бы и нас... нужен гол нужен и Гагарина нужен гол и казанскому парку конечно же тоже удар Нет. Ну и все-таки нам хочется посмотреть, нам хочется на голы. Да, красивые какие здесь в Зеландии обязательно. Итого арена и трибуны поутихли как-то напряглись. Я смотрю, прям сидят завороженно смотрят матч и снова, снова шайба опять в ловушке у вратаря будет очередное вбрасывание у и ворот команды в белой форме находится рядом защитник и Гагарина. И Фанис Мухамедзянов, также защитник команды Гагарян. Здравствуйте, у ворот Гагарян. Ну что, что, что? Третья пятерка вышла у Юл Барсов. Как мне Борется показалось. Кадыров, но... Третья, видим. Видим Швецова Кирилла. И Тимура Кадырова. Камера вот он мастер, сейчас с шайбой. шайбой. Автор но... одной из шайб в сегодняшнем матче. Два нападающих. Камиль Ваффин, 67-й, Тимур Кадыров 15-й. И пока, пока играем так. Ну вот, как я только сказал, что затихли, затихли болельщики, потихонечку. Болельщики начинают, стали да, себя проявлять. Оживляться. И правильно делают. Пора, пора, потому что уже э, на исходе это все. Пошла 19 девятнадцатая минута. Чуть меньше пяти минут игрового времени осталось. Ну, хочется верить, конечно, что 3-2 останется. Чего ж там скрывать мою предвзятость, да? <laughs> но хочется, но ну, не знаю. Посмотрим. Не отстает Гагарин и не уступает ни в чем. Опа, сейчас красиво верхом, но, но не. Обе команды опытные, обе команды титулованные, как в мы сказали. Да. Поэтому э за эти пять минут точно... Никому не придется скучать. А есть у нас и, конечно же, Леонид Гаркин еще третий нападающий, десятый номер. Но, но, но, но не попал пош. Поп... Нет, как выцарапал эту шайбу красиво, но мимо. Скажу я так. Уходит один на один и. И не... Да неужели, Дот? да неужели, да нет, К... подожди, не может быть, Н это не гол. Нет. Это не гол, <смех> успокоимся. Это очень качественно сыграл Сатрий и Френис. Он не даст, он не он... допустит, мы верим. Сделал все хорошо, не стал опускать щитки. Очередное сбрасывание в ворот э, Елпарсов. Выигрывают в браслении. непонятно, кто выиграл. Перепасовываются команды Гага. Команда Гагарин. Бросок неточный. Да, Мир Салеев, защитник. У... Убегу... Убежит. Но бросок! бросок. Ай Попадает, по-моему, в защитника. 44-й номер. Это Биктимиров Рафаэль. На помощь выходит и Марат Хафизов. Но пока безрезультатно. Промутки голевая засуха у нас в третьем периоде. Ну, в первом забросили будем две. Будем держать. Во втором три. А в этом пока не одной. Но еще играть две с половиной минуты 21 -ый. эдуард мусин нападающий будем надеяться подыграл себе рукой а я -яй, яй мусин 21 номер да это эдуард мусин на ну, судья все, все в пределах нормы так а Но он же подыграл а себе а а Заворот отправляет. отправляет шайбу старается прессовать прессовать а, а, а тем временем у нас Осталось ровно 2 минуты до конца третьего периода. Пока не будем говорить до конца матча. Пока до конца третьего периода. Вот Ой, тебе и раз. Вот и раз. Вот и вот и вот. Я даже не успел... Ай-яй. <связь> не успел за этой шайбой. С острова угла мне пока что 21 номер. Это Мусин Эдуард. По крайней мере, его поздравляют. Вот тебе и Мусин. <связь> Молодец. Везде успел, он в защите от отработал. Сам подыграл сам, сам забил. подыграл сам же 4-2, Йолбарсы. Молодцы! Казанские елбарсы впереди. Ну, я здесь не знаю, получится ли у Гагарина сейчас за буквально там, ну, полторы минутки, грубо говоря, играться. Ну, в хоккее бывает все. Бывает, и у Гагарина бывает все, потому что не сдаются игроки. В том, что и они сдадутся надо... Еще бросок сборе, будет. Ай-яй-яй-яй-яй. внешней стороны. Вот сейчас напряженно пошло напряженная игра так борется за шайбу интересно Дмитрий будут сейчас... гагарин менять вратаря на 6 полевого или будут в 5 игроков пытаться а уже осталось играть чуть больше минуты минуты 15 И Багдан гадельщин тоже пытается можно ли счастливо. сказать то что этим голом усин эдуард подвел ну, знаешь, хотел бы в сказать, сейчас вот Кирилл Швейцов тоже на льду посмотрим. Может быть, пятый забьет, кто знает. Но пока вот опять снова все в районе ворот команды в белой Гагарин, форме. Гагарин, Гагарин, ну, но нет, пока-пока. Ну значит все, последняя минута пошла и либо так, либо уж все, либо победа. А в любом случае победа, друзья, у казанского Юлбарса, Я думаю, вряд ли здесь. Ну да, можно же сказать, что да, осталось 40 секунд именно до конца матча, а не третьего можно, периода. Можно конечно, верить в чудеса, но прямо на две шайбы, я думаю. Вряд но ли по игре, конечно, здесь у да. не дают ничего сделать. Что будет? Опа, вот, Поп -попала вот сейчас Попала шайба. 75-й, да? 70... 76-й, 76 скорее всего. Артемьев. Дмитрий Артемьев, Дмитрий Артемьев так больно прям шайба прилетела. Да, поменяли вратаря на 6-го полевого. Осталось играть 27 секунд, осталось в третьем периоде. Ну и, скорее всего, в матче. Ну, мало ли что. Ну, давайте уже не дадим, потому что, ну, надо, надо держать красивый матч до конца надо стараться бороться ну что там 42 это уже неплохо смогут ли забить в пустые главный на вопрос но данный момент борется и... борьба и что там непонятно непонятно ничего столпились игроки далеко, конечно, не товарищеские страсти разгораются ну, и знаешь, Ну, но ну что тут осталось? Ну, 11 секунд. Я бы остановил же. Хотя... Чудеса... Епа, давайте остановим. Но нет, нет, судья неумолимый. Очередное сбрасывание. Разыграли. И бросок неточный. Попал, а, по-моему, в защиту. Я... И... как. Но прямо в вратаря. Большинство ударов Гагарина прямо в вратаря. Три секунды остается. Но что за три секунды? Все, пора поздравлять или... Пора поздравлять, да? Своеобразный подарок ну. на 215-летие <свист> казанского <свист> федерального да, университета. <свист> Спасибо за прекрасный, мне кажется, Прекрасный матч. хоккей, да? Но мы, смотри, все-таки хотят разыграть. Хотят, хотят, 3 секунды хотят еще. До, до конца. Ну, давайте посмотрим. Протокол есть протокол. надо. <свист> И личную поправим. статистику никто не отменял. И... Все, свисток. Все, свисток. КФУ с днем рождения еще раз юбилеем 215 серии. Вот такая вот игра сегодня, вот такой матч и Казанские юлбарсы личную победу в этом матче 4-2, 4-2. Надеюсь, 4, вам 4, понравилось. 4-2 итоговый матч. Не знаю, как наше телезрите, а мне явно понравилось. Да, заставили понервничать надо сказать. Хороший матч. Мы, конечно поздравляем. Нашу команду, Казанский Ельбарс, с победой. Ну и, знаешь, ну и не забываем про... И команда надо, да, тоже поздравить с хорошей игрой, с хорошей, ну пусть будет в этот раз защиты, но старались и сделали... Все, до, все, до последнего, все, что могли, да. И И Нримана Волку надо вспомнить прекрасный вратарь команды Первый Гагарин, период. Как, как держал вороты, Ну и наш Руслан Путинцев, конечно же, тоже молодец. Ну и Руслан Путинцев и Садриев Рене все-таки. Молодцы, молодцы. Все сегодня сыграли. Сейчас хорошо, б... еще и... будет торжественное слово. И, скорее всего, закрытие этого матча. Ну, давайте, да, переведем. Прежде чем мы приступим к церемонии награждения, мы приглашаем наших почетных гостей матча. Проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Магединович Межведилов. Руководитель проекта «Профкарта» Казанского федерального университета Ильнур Хазипов. Директор директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса ПАО «Акварцбан» Денис Андреевич Клаков. И, наконец, заведующий общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Владимир Георгиевич Двоеносов. А предоставляется директору дирекции по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Паулу Акбарсван Денису Андреевичу Лакомову. Добрый вечер, уважаемые болельщики, уважаемые команды. Спасибо, что вы продемонстрировали такой красивый открытый хоккей на уровне команд КХЛ и даже НХЛ. Я был прекрасно удивлен тем мастерством, которым вы обладаете. От лица Казанского Акбарсбанка желаю Институту, Казанскому Федеральному Университету процветания, побед, побед, долгих, долгих лет существований, а также новых выпускников, тех, с которыми ВУЗ пойдет дальше в жизнь и будет гордиться этими учениками. Хотелось бы поздравить отдельно команду с победой и вручить сертификат на новую форму. Мы, да, мы предоставляем, конечно же, ответное слово капитану команде команда «Казанский гилбарс» Дамиру Салиеву ваши аплодисменты, дорогие друзья! Во-первых, всем здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо нашим соперникам, команде Гагарин, нашим друзьям, руководству университета за то, что организовали нам такой праздник. И представителю Агбарбанка отдельное спасибо председателю Денису Андреевичу за то, что крутили нам сертификат на форуму. Да, на эту форму мы собираемся купить майки на сезон. И хотелось бы попросить, ну, чтобы вы нам разрешили нанести логотип Аквардбанка на наши майки, как бы, чтобы дружба между университетом и Агбарбанком все больше и больше. Спасибо. Ваши аплодисменты! Капитан команды казанский лбарсы Дамир Салиев. Очень просит фотографию на память капитан команды. Капитан Салиев Дамир сказал также торжественное слово. Ну и заслуженно получил, надо сказать. Правильно? Игра была неплохой. Очень даже хорош. Очень даже порадовала. письмом награждаются тренеры команды Татарстан Евгения Михайловна и Эльмира Зуновна. И, конечно же, вся команда. Мы приглашаем ее членов Диляру Зарипову Юлию Зобнину и Асорову Мадину. Атрибуты продолжают аплодировать. шуму шуму и совсем чуть-чуть осталось. дипломами, конечно же, памятным сладким подарком. Я бы от такого не отказался, знаешь. Никто бы не отказался от такого подарка. Да, мне кажется, особенно на трибунах. Ну что ж, это происходит все. Конечно же, с общей фотографией на память. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Команда Татарстан. А Она сейчас... Не только хот... хоккеистов, но и фигуристов, которые перед матчем... Устроили такое заводное шоу. Ну, завели так завели, надо сказать. Действительно, неплохо. Я такой тортик тоже поел. Большой, хороший. <laughs> главное, вкусный, наверное. Вот они, памятные статуэтки в честь сегодняшнего события. Памятные статуэтки получают капитаны команд. Это Дубков Максим, 69-й номер в команде Гагарин. И... 14 номер, Салив Дамир, защитник команды, Барсу. сборной команды Казанского федерального университета. Победителю, что сегодня скрывать? Да, победителю. На команду что, нет, по торту и по памятной статуэтке. Это главное сейчас его довести, этот торт нормально. Главное не уронить, да. Да, выражаю славу благодарности болельщикам. Сегодня очень много собралось. Достаточно. Матч. Да, и создавали настроение этого матча сегодня определенное. Не просто так отсиживались, а они были действительно шестым ну, полевым... Полноценным игроком. Полноценным да, игроком полноценным. каждой команды. Там можно видеть как болельщиков команды Гагарин, так и болельщиков Юлбарсов. Ну что, Даниил, что скажешь, как тебе Мне игра очень понравилась. Я вот пока тоже пока вначале мне показалось, что будет, ну, как-то так, не очень. игра. чего-то собрались, поиграли, а потом. Так, свое удовольствие. Но нет. И в третьем периоде показал неплохую игру, да. Ну что. Сейчас заканчивается игра. Фотографирование. С вами. Давайте всегда будем потихонечку завершать. Прощаться а -а -а. будем. Артем Князев с вами был. И, и Данил Хуснудинов. До скорых встреч. Спасибо большое Спасибо. за внимание. За хороший хоккей, за казанский юлбас. Всем хоккей.